Ирежабы, ага. Ну давай, залезай сюда. А? Блять, охуел? Гуля ты тут делаешь? О, Известно. Домашние деньги. Так что на всякий случай. Ну, пожалуйста. Опасно мне. С Момо. Если выкинуть бараха, то есть круза Да ладно. Только быстро. Грантуна, кран туда. Высправляй! Ой! Ой! Остановите! Не надо! дурдом... Ну, пожалуйста! Ты боишься быть, а может Вот я лечу. Ой! О! minutes later several bad puns later. иди сюда, сука, в я нашла. Пала! вот он. а я пиво. Папа! да что такое? наверное. турдом. вот и все.